Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, уважаемые ветераны, граждане России, поздравляю вас с 55-й годовщиной великой победы с победой в войне ставшей суровым испытанием нашей государственности испытанием народного духа сплоченности воинского товарищества приветствую солдат великой отечественной Сегодня вы в одном строю, с новым поколением защитников Родины. И вновь на исторической Красной площади, на площади, исхоженной ратниками разных времен, принявший парад 45-го. Дорогие фронтовики! С вами мы привыкли побеждать. Эта привычка вошла нам в кровь, стала залогом не только военных побед. Еще не раз она выручит в мирной жизни. Поможет нашему поколению выстроить сильную, процветающую страну. Высоко поднимет российское знамя демократии и свободы. Наш народ прошел не одну войну, и потому мы знаем цену миру. Знаем, что мир – это прежде всего прочность экономики и благополучие людей. Они – основа внутренней и внешней силы России. Ее обороноспособности и безопасности. И эту главную военную тайну мы передадим нашим детям. 55 лет это большой срок. Но страна помнит о той войне все. Лишение и голод, бомбежки и смерть. Страшные цифры наших потерь. 9 мая вспоминают всех, кто не дожил до праздника Победы. Это наша непроходящая боль. И святой долг уважать память отцов. Отцов, похороненных в родной земле и на полях сражений, Европы. Наш народ отдал победе все. Мы помним не только подвиги бойцов. Честь и слава вам, героические труженики тыла. Низкий поклон всем, кто в лихолетии растил хлеб, делал снаряды, ставил на ноги раненых, кто терпел, верил и ждал. День Победы вместе с нами отмечают в государствах Содружества. И я сердечно приветствую ветеранов братских стран. Порох Победы и радость Победы у нас одна на всех. Мы вместе отстояли мир, не дали перекроить историю Защитили большую советскую родину, сохранили независимость нашей страны, внесли решающий вклад в победу над фашизмом. Сегодня вы снова в единой шеренге. В ваших руках славное знамя Общей Победы. С праздником вас! Боевые братья и сестры. Слава солдатам той войны, отдавшим, создавшим прочные основания для будущих мирных побед. Они передали нам героическую традицию. Завещали право отмечать сегодняшний праздник как свой собственный. Мы у них в неоплатном долгу. И этот долг Возвратим реальными делами во благо Родины. Пройдут годы, но память о Великой Отечественной также будет напутствием всем живущим и предупреждением, предупреждением тем, кто считает террор и насилие своим главным оружием. Уважаемые граждане России, наша армия была... И навеки останется армии народа. Наш солдат добывает победа не только оружием, но и духом, и волей своей. Они тверже металла. Они помогают выходить из любых испытаний, сохраняя совесть и честь. Сохраняя гордость за наше прошлое и настоящее за национальное достоинство державы. Так было, так есть и так будет. Слава солдатам Великой Отечественной! Слава народу-победителю! Слава нашей армии, армии-освободительницы! С праздником победы! Ура!